Очень многие люди, особенно женщины, но ну, встречаются и мужчины, которые зависают в отношениях, настолько погружаются в них, и в случае каких-то событий драматических, а иногда даже трагических, не выходят из этого долгое время, а то и всю жизнь. И это, естественно, разрушает отношения, дальнейшие, вообще жизнь и здоровье, то есть это серьезнейшая проблема. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени. И всегда встает вопрос, как вот такому человеку помочь. В принципе, каждый человек может помочь себе сам. Один из простых способов избавиться от такой тяжести предыдущих отношений, это, конечно же, переключиться на другие отношения. Заместить то, что у вас было, новыми отношениями, и тогда этот процесс пойдет, ну, уже он сам по себе вылечит вас. Это не всегда удается сделать, потому что иногда бывают погружения в прошлые отношения настолько сильные, что никакие новые отношения, они даже не встречаются, человек не замечает их. Хотя они есть, но человек не замечает, он полностью погружен в, такие вот, в такую глубину предыдущих отношений. В этом случае я, конечно, нужно разбираться индивидуально с каждым, потому что бывают разные ситуации, но есть универсальный способ, хотя многие считают, что универсальных способов нет, есть, есть универсальный способ выхода из таких вот прошлых отношений, как сейчас можно говорить, из токсичных отношений, те, которые приносят боль, страдания, это подняться в вибрациях, перейти в другой слой качества жизни, качества своих энергий, качества мировоззрения. То есть перестроить себя, потому что все, что у вас, вас цепляет с прошлым, все, что у вас было, и вас тяготит, и вам создает проблемы, оно у вас все в сознании, все в голове. И поэтому, если перестроить голову, то можно, в общем-то, легко от этого избавиться. То есть, образно говоря, человек встречался на этом уровне, на, сво... на... на этом уровне своей энергетики, своей психики, своей... качества своей жизни. Ему нужно перейти в другой слой, другой слой, даже иногда в другой социальный слой или в другое пространство географически. Ну, это редко так помогает, но тем не менее, все равно. То есть человеку перейти в другой, в первую очередь, энергетический слой. Э, стать э, более э, энергетически, более мощным, э, более э, масштабным, э, более э, принимающим, любящим, уважающим, более нежным там, и так далее. То есть э, повысить э, качество своих повысить свои качества, увеличить качество жизни, которые ты используешь. И тогда постепенно ты шаг за шагом все более и более поднимаешься из того слоя, в котором ты был и выходишь на другой уровень уже энергетики. И тот человек, те отношения, они постепенно, постепенно отпадают, и чем выше вы подниметесь, чем дальше вы пройдете в своем развитии, тем э, э, легче становится, и в конце концов это превращается в легкий фон, который где-то когда-то был. Ну и дальше уже, перейдя в другое состояние, вам легче и включить второй инструмент э, для выхода из этих, из таких отношений. Это познакомиться и построить новые отношения, То, что, как я сказал, часто настолько погружаются, что не могут построить отношения. Но перейдя в другое энергетическое состояние, в другое психологическое состояние, в другое духовное состояние, то есть поднявшись в вибрациях, я это проще называю, на другой уровень, вы легко выходите из всего предыдущего. Но вот так.